Стоять, колота! Стоять! Стой! Никитос? двадцать лет, братан! Все-таки хорошо, что я тебя встретил. Дело есть одно. Большое. Ты про Фаберже знаешь что-нибудь? Февелир такой. Короче, у нас в уже полгода его яичко пылится. Есть один человечек, он за это яйцо готов нормальные бабки выложить. Ну давай, как в детстве, ты голова и руки! Так, нам пора. Говорите. А конспирация? Мы ничего не должны знать друг о друга. Вдвоем мы не справимся. Нужно еще два человека. Зачем? Да, вы же ничего не хотите вроде знать? Это более черемшанский. Сын Тюкиварин, ну, сестры бабы -кати. Он нам сигналку вырубит. Здорово. Рима. Борис. Попив вкусов, успех нашего безнадежного предприятия. Пока дела не сделаем, ты не бухаешь. Вот он. Сокол мой, ясно. Стоять. Я видела, как ты на мои сиськи пялишься. Ничего я не пялился. Какого цвета у меня лифчик? Ты без лифчика. Ну что, когда идем в музей гравить? Спокойно. Я сейчас все расскажу. План такой. Какой? Если вас арестуют, я могу представлять ваш интерес в суде. Сморга сказал, нужно пару минут, чтобы все вырубились. Не волнуйся, я долго могу не дышать. Смотри. Сейчас, сейчас. Просто давно не практиковал. <звы> <звы> Раз, два, три! Вы кретины и дегенераты! <мас>